Здравствуйте, дорогие Красноярцы! Это программа интервью на восьмом канале, и мы продолжаем говорить о дорогах. Мы говорим о проекте, сравни города, сравни дороги, и автор этого проекта Егор Мич Фролов, координатор федерации автовладельцев по Красноярскому краю. Егор Мич, здравствуйте. Здравствуйте. Егор, ну, прошлый раз мы обсуждали с вами Новосибирск, да? да? А, я сначала, знаете, без профессиональных каких-то вещей по ощущениям. А, где комфортнее, в Иркутске, в Новосибирске или в Красноярске? А, ну, будем, наверное, сегодня опять хвалить Красноярск, потому что на самом деле в Красноярске намного комфортнее. Иркутск с точки зрения такого исторического города, он, да, привлекательный, там... Много маленьких домов, много деревянных. брусовых, да, деревянных домов, там бывший наш архитектор, а на самом деле он иркутский архитектор Макаров, который нам привил исторический квартал, создал 130-й квартал, еще 10 лет назад он был начат в реконструкции людей туда, на сегодняшний момент и туристов, и урбанистов, кого только не привлекает город Иркутск. Байкал. Да, Байкал. Но когда ты смотришь на всю эту транспортную инфраструктуру, это как раз говорит о некомплексном подходе к развитию города. Uh -huh. Как вот и у нас, да, допустим, там исторический квартал буксует, но если сравнивать по транспортной инфраструктуре, мы все-таки опережаем Иркутск, да. Да, Иркутск и Новосибирск. Игорь, а, тогда вопрос следующего содержания. Я был удивлен, когда посмотрел вот фильм, да, что там очень мало светофоров. Да. Это с чем связано? Ну, столица, субъекта Российской Федерации. Мы можем понять, да, какой-нибудь небольшой город, да, а это столица? Ну и сами общественники, это, и это мое мнение, mm -hmm. и сами общественники говорят об этом, о том, что они сами видят, как пешеходы видят, так и автовладельцы видят, о том, что в Иркутске просто не умеют управлять светофорами, Поэтому их боятся ставить, потому что у них три даже новых светофоров, которые были поставлены, мы это в фильме озвучиваем, да, да. которые были запущены, а затем отключены по причине того, что они создавали заторгую ситуацию. То есть не увеличили пропускную способность, не обеспечивали да. безопасность дорожного движения, создавали. а наоборот создавали. Припятие. По итогу их просто отключили, потому что не знали, что с этим делать. — Егор, и наоборот. да? Вы с коллегой там встречались, и он вообще был удивлен, сказал, что для нас фантастика, регулируемые светофоры, и вы в фильме там показываете, как у нас на Березино все это работает, правильно? — Именно, да, адаптивные светофоры в Иркутске. Про это вообще ну, не слышали и не знают, что это такое, как это работает. И специально было показано в этом фильме, как работает это у нас. Uh -huh. И как, и -то, как, -то, грубо говоря, как что да, это применить, применить uh -huh. именно в своем городе. Ведь мы как а, фармы же не только, там, ну, или как некоторые урбанисты любят поснимать, там все обгадить, обхаять, да, да, уехать да, да. и все. Объективно. А мы объективно именно... Как, как э, не должно быть и как должно быть. Именно как раз вот сравнительный анализ нашего проекта Сравни города дороги mm -hmm. заключается в том, что мы показываем, как должно быть и, и как не должно. Mm -hmm. Причем там, ну, я это неоднократно называю большое позорище, когда э, есть пешеходный переход перед администрацией области, да, перед администрацией города. Это там буквально через. 300 метров, когда существуют нерегулируемые пешеходные переходы на проезжей части более двух полос. Около областной это порядка 10 полос, около городской это порядка 4. И причем, прямо вот на этом же кусочке, прям перед городской администрацией, создаются элементарные заторовые ситуации. Когда ну, просто поставь светофор, отбей по времени, если нет удачи, хотя бы да, отрегулируй их правильно. И будет порядок в городе. На самом деле там и э, общественное. Транспорт едет, пытается успеть, не пропускает ни пешеходов, никого, но ну, потому что нерегулируемый, да. Я откуда знал, что он сейчас пойдет по а, да. Егор, да. вопрос такой: как раз про общественный транспорт в фильме есть хороший эпизод, когда вы едете через мост, через реку угу. Иркут, не через, орган, не через Ангару, и ваш коллега дает комментарий, говорит, что а у нас в одну сторону там постоянно зато. Угу. Если у у нас сейчас пик, как правило, да, да? Да. то у них, вот, вот с чем это связано? Ну, это связано с тем, что на сегодняшний момент там происходит капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути, но при этом, при всем, вот на выезде, именно там, где узкое горлышко, где сужение, существует перекресток, который по БКД в прошлом году был отремонтирован, и туда не запускают общий транспорт, начинают перепускать его, ну грубо говоря, через бывшую федеральную трассу. Uh -huh. Хотя могли бы поставить временный светофор, как у нас это делается во, во время каких-то uh -huh. глобальных uh -huh. ремонтов, настроить его по потокам и пускать не в объезд, а напрямую uh -huh. сразу же в город. И да, действительно, глупость заключается в том, что в этих же пробках стоит и весь общественный транспорт, там, порядка трех или четырех маршрутов. Проходит. То есть э, там стоят не, не как вот у нас, допустим, там, с утра и э, часов mm -hmm. до 10, mm -hmm. а у них там стоят весь день. Но это очень неудобно. А вопрос такой. Как работают выделенные полосы в Иркутске для общественного транспорта? И мы с вами, вы много раз ко мне приходили, и мы наши, коммунальные мосты очень много обращались. И вы даже, по-моему, вчера были на заседании, правильно? Да, да, вчера была комиссия по безопасности дорожного движения, да. где также и... Вопросы эти тоже поднимались, да. да? Вот, Егор, как выделенки в Иркутске и в Красноярске? Если мы сравним, где лучше поставлена работа вот, для выделенных полос для общественного транспорта? Ну, Дело в том, что в Иркутске их нет. Вообще, они, нет. Да, их их, вообще их, нет. Их вообще там нет. Их вообще нет. Собираются в этом году вот. только попробовать их. И, и опять же, как сделать выделенные полосы, как отрегулировать тот же общественный транспорт. Если, к примеру, на основных магистралях Маркса и Ленина пешеходные переходы с проезжей частью там, от 4 до 5 полос не имеют регулируем пешеходные переходы. Как это будет пересекаться, когда стоит основной поток, uh -huh. пешеход идет, водитель того же автобуса – по той же выделенной полосе, если Понятно. ее там сделать, он просто не увидит этого пешехода. Потому что не отбивается светофором, потому что э, может возникнуть аварийная ситуация. И вот э, в фильме на последнем кадре, где очень огромные перекресты, которые не могут отрегулировать, э, там разметку еле-еле видно, светофоры работают непонятно. Буквально вечером, у меня уже закончилась память на камере, э, не заснял удачный кадр, когда сотрудник ГИБДД стоит, останавливает каждого водителя, который проехал с нарушением, там три или две стоп-линии для У -у -у. того, чтобы переехать только этот перекресток и объясняет каждому водителю стучится водитель форточку открывает и сотрудник гибдД объясняет как правильно переехать этот перекресток ну это смешно это смешно говорю, когда, когда скажу, да. приходится да, там, привлекать сотрудников гибдД для того чтобы они регулировали тот перекресток привлекать сотрудников гибдД как областной администрации для того чтобы они контролировали как водители пропускают пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в 10 полос. Ну это же вообще, это вот какой-то для меня, ну извините за выражение, маразм. Егор, важная тема, мы в прошлый раз обсуждали, когда говорили, сравнивали Новосибирск и Красноярск как обстоят дела и, скажем так, для места парковочные для водителей с ограниченными возможностями вот для инвалидов, как в Иркутской а, ситуация Вообще да. не учтено, ну, я вам даже в фильме да, есть да, пример, да, где опять -то, же да. той же самой администрации да, да, города да, да, стоят да. парковочные места на проезжей части для инвалидов, они э, сами знаки смотрят по направлению, конечно же, к проезжей части, uh -huh. но предупреждающего знака о том, что это парковочные места для инвалидов нет. То есть если э, человек с ограниченными возможностями пожелает приехать в администрацию города, uh -huh. он просто может не увидеть эти знаки и просто нигде не остановится, ну и не попадет в администрацию. То есть, э, Доступность ни автовладельцев, ни инвалидов до именно административных корпусов там не обеспечена. Потому что опять же около этой же администрации выезд с улицы Советской нерегулируемый, из-за чего ну, там очень опасная ситуация, когда водителю надо с улицы Советской на от ужаления переехать, пересечь четыре полосы, О. перегораживает абсолютно всю дорогу. — Егор, вот хотел, знаете, о чем поговорить, вот, о... я не увидел в фильме, но эта проблема очень сильно, скажем так, обсуждается в общественном пространстве Красноярска. Электроскутера. Uh -huh. Вот. О как вообще затрагивали ли вы эту проблему вот в Иркутске с кем-то да? и э, все-таки я хочу вот, чтобы вы свое мнение высказали для наших жителей вот, как вы считаете, что нам делать с вот этими э, э, скажем так, транспортными средствами э, где постоянно какие-то происходят э, аварии да, действительно, электротранспорт есть именно с мощными двигателями, которые уже подлежат категории А, мотоцикл в Иркутске тоже было обозначено общественная организация велосипедистов о том, что существует такая действительно проблема, что мест для проездов нет. Они, кстати, один из плюсов у них, одни из первых в Сибири сделали нормальную велодорожку именно в самом городе, они а как у нас для отчета да, для да, федералов да, да, сделали да, да, на да. острове. Километраж написали федералам, отправили, что да. у нас есть они. А на самом деле это, ну это зона отдыха, это не велодорожка, которая могла бы обеспечить связь там, того же Советского района с центром города, конечно. Железнодорожного или Октябрьского района с центром города. Ну попробуйте проехать еще по коммунальному конечно конечно, конечно, конечно. Самоубийство. Вот. Если говорить про электроскутера да, да. в Иркутске, да, есть тоже проблема, что много электроскутеристов, не имея водительского удостоверения, с мощными электроскутерами выезжают на проезжую часть при условии, что нету светофоров, также случаются аварийные ситуации. У нас буквально вчера на комиссии по безопасности угу. дорожного движения председатель комиссии Логинов обозначил о том, что а, все-таки на острове надо что-то делать с электроскутеристами. Мы в прошлом году от общественной палаты предлагали да, да, все-таки да, да, да, да. обеспечить им отдельную зону, для того, чтобы они не пересекались с велосипедистами и пешеходами на самом острове. Ну, было предложено как развитие той же восточной части угу, острова, угу. потому что и ГИБДД говорила о своих опасениях, и мы говорили о своих опасениях, что если мы сейчас выгоним всех электроскутеристов с острова, они выйдут на проезжую ну, часть. Что лучше только ситуация. На что от нас, от общественной палаты, от федерации велосипедистов России? Логинов попросил либо на него, либо на главу города написать наши предложения, наши опасения, совместно с ГИБДД встретиться и обсудить <связывающие> всю проблематику именно электроскутеристов. Буквально в эту пятницу мы уже с ним встречаемся. Егор, в контексте вышесказанного, как идет взаимодействие в Иркутске, Скажем так, общественников Органов Местного самоуправления Органов Внутренних дел Есть ли там вообще какая-то стратегия Есть ли вот такие комиссии Встречи вот, угу. Что можете сказать по этому поводу Ну, Пообщавшись с общественниками Было понятно, что И комиссии, хоть и существуют Также по безопасности дорожного движения Но они проходят в каком-то узком кружке потому что ну, те активные общественники, которые чаще всего пишут обращения, замечания, Предлож либо предложения, предложения да, да. они, к сожалению, туда не попадают. С ГИБДД города общение налажено, с ГИБДД областью не налажено. Администрация города, что уж тут говорить, когда Пиши официальное предложение о том, что мы как ФАР приедем в город Иркутск, так как представительства ФАР нету, но есть просто общественники, которые готовы заниматься дорогами. Uh -huh. Мы готовы снять для этого uh -huh. фильм. Причем, ну, снять фильм не очень легко и просто ну, это конечно. сделать, а доехать туда это да. все финансовые средства должны да, да, да. свои деньги, если конечно, я конечно, правильно понимаю, да. Все, что зарабатывается с YouTube, мы тратим именно на поездки, то есть ни, ни копейки в карман не кладется. Вот, но сам факт, когда пишешь обращение администрации, а они тебе отвечают, когда уже посмотрели этот фильм, когда увидели а, то отношение а, к администрации города а, от жителей. Звонят напрямую, говорят, а вот нам тут почти месяц назад писали обращение, мы готовы вам ответить. Так а зачем мне ваш ответ, если когда вам пишешь официально через сайт администрации, вы практически через месяц, подходя к конечным срокам по федеральному закону, вы, якобы избежав ответственности, решили ответить. Уже ваши ответы не нужны. Далеко. И вот там ровно так все налажено. Никто не общается с реальными общественниками. Общественная палата есть, но, к сожалению, ну малоактивные, да? Мало да, только вот поговорить, обсудить сами таксисты. Ну, такое ощущение, что там информационное поле как-то. Настолько подавлено, что даже сами таксисты беспокоятся о том, чтобы их лицо в камеру не попало, Конкретную, ну, конкретные замечания они не могут говорить на камеру, а когда ты им говоришь, вот вы знаете, у вас здесь перекресток вот нерегулируемый, плюс через него еще проходят трамвайные пути в одном уровне с асфальтом, и там же еще и автобусная остановка. Как вы считаете, это плохо? Ну да, плохо. Я говорю, так давайте расскажите об этом. Да нет, зачем мне это надо? Я вот тут работаю, мне охота здесь работать. То есть вот настолько запуганы люди. А, Егор, тогда получается ситуация, что город Красноярск с точки зрения свободы слова, вот в Сибири, ну, во всяком случае, mm -hmm. вот у вас у вас уже третий проект, да, можно сказать, что ну самый независимый, да? Самый независимый и ну, я по моему и мнению. Самый активный. По моему мнению, да, из телеканалов, наверное, два только остались, независимые которые хоть как-то освещают да. объективную информацию и дают, и благодаря вашему телеканалу да. наш проект да, хорошо да, развивается, да, да, ну, да, за да. что вам огромная благодарность, но ну, действительно потому что предложено от других телеканалов обсудить вопрос проблематики транспортной, никто это не поднимет и даже по, по той же национальной программе безопасной и качественной дороги попробую обсудить с каким телеканалом, да никто не захочет это обсуждать. Игорь, а причина в чем? А причина в том, что защищают чиновников. Ну, к сожалению, у нас налажена так система, что mm -hmm. у нас все защищают чиновников. И даже ОНФ в Новосибирске и в Красноярске очень сильно отличается. Mm -hmm. ОНФ в Новосибирске – это прям такие ребята, которые на Активные, стадии да, ремонтных работ пишут в прокуратуру, в ГИБДД обращения. Хотя ГИБДД не имеет права а, выписывать предписания в период ремонта. Mm -hmm. Они только по факту по сделаны. Факту, а ребята из ОНФ, они прямо в Новосибирске очень активны. Красноярск – это, знаете, такая... А, именно, я не говорю про другие mm -hmm. сферы, а именно по транспортной инфраструктуре, такая лояльная организация, которая а, ну, просто смотрит, как происходит, пытается подавить а, какие-то возмущения и в большей степени становится на сторону чиновников и тех же подрядных организаций, которых потом же выявляют уже в даче взятки за анализы. Это вот историю, как ремонтировали у нас авиаторов, когда лаборатория получила взятку для того, чтобы утвердить Совершенно верно. И на Морковского потом несколько да. раз переделывали. Егор, вопрос, кстати, вот про качество дорожного покрытия. Uh -huh. Вот Иркутск и Красноярск. Вы уже были, снег сошел. Ну, правильно, но не да, так, да. как вы были в Новосибирске. Там, там Горы, горы да. снега, да. Вот качество дорог. Покрытие дорожного. Качество дорожного покрытия тоже оставляет желать лучшего. Где потому... лучше? Вот а, так вот, если ну, без деталей. Без деталей, если говорить, да, действительно, у нас в Красноярске были большие вливания денег в асфальтовое покрытие mm -hmm. на универсиаду, поэтому ну, у нас на сегодняшний момент лучше даже, чем в новосибирский mm -hmm. асфальт. Если говорить про Иркутск, то там и раньше он не был лучше. Плюс, так как трамвайные пути, такое ощущение, там подошва у трамвайных путей, она не очень надежная и качественная. Он весь разбитый. И даже в ролике несколько раз озвучивается о том, что вроде как и у нас трамвайные пути – это проезжая часть, так как в одном уровне с асфальтом, угу. с основной проезжей частью. Но при этом при всем по ней ехать невозможно, она вся в буграх. И даже из примеров там был, когда опять же перед центром фиксации нарушений есть самая там плохая дорога с волнами, разбитыми асфальтом, плюс пешеходный переход от школы, и при этом при всем надзорные органы этого не замечают. Вот какая-то там, не замечают, какая там да, умышленная тишина с точки зрения нарушения всех норм, всех ГОСТов, и вот непонятно, если городское ГИБДД, ну, к сожалению, на камеру они мне это не Могли сказать, uh -huh. Но а, есть люди, которые там проработали и 20 лет, но, к сожалению, не могут высказать своего мнения. Вот, к сожалению, такое ГИБДД система. в система, да, Ничего не сделаешь. Егор, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что вот э, проблема грузовиков, э, и мы тоже с тобой обсуждали uh -huh. как-то в одной из наших передач, да? Как в Иркутске по центру грузовики... Э, э, Мощные ездят, нет? Или mm -hmm. они в, в объезд? Все если идут? говорить про объезд, это все равно часть, часть Иркутска, именно федеральная mm -hmm. трасса проходит mm -hmm. э, через часть Иркутска, основную там еще до конца не доделали. Mm -hmm. То э, именно по объездной, да, фур очень много ходит. Если говорить про черту города, на сегодняшний момент и у нас не запрещено правило дорожного движения. Если происходит там разгрузка или погрузка mm -hmm. строительных площадок или обслуживание организации, то есть грузовики могут спокойно проезжать. Ну, как мы и опасались ранее, что будут какие-то поддельные пропуска или накладные маршрутные пути, где вот просто знаки бездействовать не будут. И сотрудники ГИБДД наши тогда предупреждали администрацию города о том, что вы сейчас ставите дорожные знаки, которые работать не будут. А у нас, к сожалению, пошли другим путем. Егор, вот хочу еще одну вещь спросить. В фильме интересный эпизод, когда на, на, скажем так, слив труба, угу. и там одет полиэтиленовый пакет. Да, да, да. У нас я такого не видел. Я Это тоже... что за ноу-хау я, я вот тоже этого не видел, когда общественники говорят, да что ж вы этому всему удивляетесь, у нас с давних времен, они на самом деле, да, где нету ливневых лотков, да, трубы, да, да, водосточные да, да. с крыши, они надевают пакет, и вот, допустим, осенний-весенний такой период, когда вода замерзает, в этих пакетах ледышкой становится вся накопленная вода, ну, грубо говоря, за сутки. Они это просто потом выносят выкидывают. По сути, ну, так-то интересная штука. Почему у нас это не используют? Почему у нас на тротуарах налить то как раз, вот с крыши сбегает, и все на тротуары. А вот по поводу сливных канализаций. Вот. В Аркутске вообще они есть? В Иркутске их намного меньше, чем у нас сами, mm -hmm. автовладельцы там жалуются на эту ситуацию. И э, ровно такая же ситуация, как у нас, э, все выкидывается в Ангару. Mm -hmm. То есть Ангара – это одна из чистых рек, которая берет свое начало с озера Байкал, который также считается одной из чистых… Э, самый чистый, э, да, самый большой запас пресной воды да, в мире. Да, но при этом при всем э, его загрязняют, Ангару загрязняют ливневками с города mm -hmm. Иркутска, опять же, там я заостряю внимание на федеральный закон. У нас машины мыть запрещено, а вот ливневые канализации, именно талые ливневые воды, которые обмывают эти машины, пока они стоят в пробке, мазут этот весь капает с автомобилей старых и общественного транспорта, mm -hmm. который, как у нас, можно спокойно выливать у них в Ангару, у нас в Венесей. Егор, я тоже вот ложку дегтя уже про Краснояр скажу. И ведь мы тоже помним случаи, когда, скажем так, в Енисей, правильно, и снег вот этот грязный с Бианордом сбрасывали, что, собственно, недопустимо. И, в общем-то, про эти моменты А вот наши общественники и наши каналы, и телеграм-каналы у нас, правда, вот в этом отношении молодцы. И показывают, но это тоже недопустимо, потому что сейчас выборы темы экологии, да. она благоустройство. Засекречено недавно некоторыми учеными. Да, да, да. Будем ждать этот доклад, о котором все так говорят, да, реальный. Егор, вот такой момент тоже, на который бы хотелось обратить внимание, да, Обычные граждане, вот не на камеру. Да, на камеру да. вы сказали, многие боятся говорить, угу. а не на камеру, вот о проблемах э, иркутских дорог, благоустройства, вот что еще говорить. Вот смотрите, с точки зрения плотности автомобилей в сравнении у нас и в Красноярске приблизительно одинаковая по километражу дорог. Но при этом при всем жители Иркутска не жалуются на экологию, на выбросы с автотранспорта, жалуются вот только на ливневые канализации, угу. именно слив. Основные жители города Иркутска очень сильно довольны своим городом именно сохранение сохранение исторической части города. У нас в центре города ты можешь на некоторых участках не увидеть солнца, а там ты ходишь, максимум четырехэтажные дома. Деревянные, деревянные красивые. Деревянные, красивые, да. Вот Иркутск в этом прелестен тем, что э, сделано… Кубический город. Да, да. И ты Цель. туда приезжаешь, ты действительно попадаешь в какую-то историю. У нас в центр города приедешь, ты не попадешь в какую-то историю. Плюс, ну, плюс в этом есть. Но есть и минус как раз то что что вот привлекаете к себе туристов, но не развиваете транспортную инфраструктуру. Совершенно и любой да. турист, который приезжает, естественно, он попадая там в 130-й квартал, любуется этим всем, но выходя из него попадает вот в реальную действительность, где существуют аварии с смертями, существуют нерегулируемые пешеходные переходы, грязь, разбитый асфальт, ну просто... Все перечеркивает весь твой настрой, который ты испытал в том же 130-м квартале. Егор, заканчивая передачу, хочу, как и в прошлый раз, спросить, куда поедете в следующий раз? Какой город у вас по плану Сибирский? Мы сильно нахваливаем город Красноярск, как-то уже ну близлежащие города действительно уже намного отстают от Красноярска. Нет, ну может быть Барнаул, может быть что у нас Как раз бы и хотелось бы, либо Барнаул, но Барнаул, наверное, также отстает от Красноярска, хотелось бы, наверное, надо посетить город Казань, где также а, прошла универсиада, где, и где да, тоже да. были вливания денег именно в транспортную инфраструктуру. И насколько, Построили метро, да. опять же насколько скажу, там да. правильно были освоены деньги, насколько правильно в Красноярске были освоены именно транспортную инфраструктуру. Егор, я пожелаю вам удачи. И опять же, хочу взять свое слово, что вот, когда вы приедете уже с Казани, вы придете вот на наш канал, и мы также вот обсудим объективно, честно, беспристрастно. <POWER1> и и наш Телезрители посмотрят, где жить лучше. До Хорошо. новых встреч в эфире. С телезрителем мы прощаемся. Сегодня гостем в нашей студии был Егор Дмитриевич Фролов, координатор Федера... Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю.